Вот четыре варианта а, получения прибыли. Если у вас есть свободные деньги, давайте нырять в инвестиции. Классно. Если их нет, давайте заниматься бизнесом. Если э, хотите, можно стать специалистом. Можно пойти работать на работу. Так вот, я хотел бы предложить вам рассмотреть вариант первый. Заниматься бизнесом. Ну, скажем так наиболее интересно для меня, потому что я увидел, что такое работа. Я работал в Макдональдсе, с шапочкой, с кепочкой жарил картошку, на кассе работал, то есть я, я попробовал, что такое работа не очень много, вот, но я знаю, что такое быть винтиком в системе. Я работал продавцом в магазине, игрузчиком и пробовал разные работы, да? ну, учитывая тот мой тогдашний возраст, других работ не бы и не дали. Вот, э, специалистом я не стал, потому что просто не успел, у меня не было возможности стать специалистом для того, чтобы там, стать виртуозным там, стоматологом или кем-то другим. Вот. Но а, я решил, что буду заниматься бизнесом, потому что э, я хочу задействовать труд других людей, э, предоставлять людям э, рабочие места, э, предоставлять людям возможности и э, как бы, владеть каким-то процессом, который будет работать на меня. Для меня это было интересно. Так вот, я хотел бы поговорить с вами сегодня о бизнесе. Что требуется для бизнеса, если вы хотите им заниматься? Первое. Нужны знания, нужны или нет? Тот скажет, сейчас посмотрю, скачаю там бизнес-молодости, или вот эти все ролики. Ну, как бы смешно. Я знаю людей, которые по пять лет учатся на бизнес-молодости и так ничего не научились. Они просто учатся там 5 лет подряд. Вот, я понимаю, что людям нравится эта тусовка, эти платные курсы и так далее. А давайте, как бы, трезво. Нужны знания. В этом бизнесе, если вы занимаетесь, например, продажей мебели, нужны знания в области мебели, что там, от, отличие мебели, какая у вас будет специализация мебели. Если вы занимаетесь, там, не знаю, продажей видеокамер, может быть, вы занимаетесь рекламными услугами, нужно очень хорошо в этом разобраться. Соответственно, нужны знания в этой области, которые вы будете получать в процессе. Кто вас будет обучать? Никто. Вы будете обучаться сами. Либо эти знания стоят денег. Соответственно, нам нужны в первую очередь деньги. То есть деньги вам будут нужны либо чтобы получить знания на своей шкуре, получать ошибки, купить товар, который не продастся, вы уже за него заплатили, и вы получили... Грубо говоря, опыт. Ага, этот товар не идет. Вы точно знаете, что, грубо говоря, на вашем месте там, этот товар не очень хорошо продается. Команда. Нужна, нужны ли вам сотрудники? Если вы, мы говорим о бизнесе, о том, что вы не просто специалист по продаже там, не знаю, мебели, да, а вы хотите, чтобы у вас работал бизнес, то все-таки нужно сделать так, чтобы у вас появились сотрудники, которые встречают людей, продают им, которые, может быть, там... Ну, работают внутри вашей команды. Соответственно, нужна целая команда людей. У вас она изначально не формируется. Соответственно, вы на своей шкуре, на своем опыте получаете опыт, что такое команда. Что такое персонал, который ворует, когда вы продаете, не знаю, канцелярские товары и не досчитались трех упаковок маркеров, 20 калькуляторов дорогих. Например, каких-нибудь там четыре паркеровские ручки, ну просто я немножко связан с канцелярским бизнесом был чуть раньше, и знаешь что такое персонал, который тырит, да, и он ворует им как здрасте, то есть люди, ну, например, люди воруют там в барах, там и так далее, если вы открыли там бар, там пивное заведение какое-то, вы на своей шкуре понимаете, что такое команда, которая ворует, соответственно вы меняете и, и вы за все вы это платите деньгами, вы получаете опыт, да, вот э -э мышление, вот мышление это это грубо говоря быть предпринимателем человеком который Хочет э, заниматься своим собственным бизнесом, который э, верит в свой успех. Ну, не только верит, а еще и он готов терять деньги для того, чтобы получать знания, готов э, терять деньги для того, чтобы менять персонал на другой персонал, готов э, вкладывать деньги, может быть, какие-то инновации, скажем так, в новый товар, э, в рекламу какую-то новую. Да? То есть человек э, должен обладать определенным стилем мышления, не работника по найму, который готов выполнять функцию как винтик в системе а человек который создает систему человек который владеет системой то есть это совершенно другой стиль мышления и у большинства людей этого мышления нету оно может быть где-то там проблескивается но это всего лишь часть и его нужно развивать где вы его приобретаете нигде кто вас этому обучает сами соответственно если есть конечно у вас там характер и вы э, обладаете этим мышлением, может быть, как-то изначально, но как правило его не хватает и большинство людей приобретает это мышление с помощью времени, боли, опыта, потери денег и э, там, пересмотра своих взглядов на жизнь. Вот, то есть э, связи. Ну вот сейчас кто-то скажет, связи не обязательно. Вы знаете, э, судя по образованию нынешних э, предпринимателей, ну такое дохленькому образованию, людям говорят, что связи не нужны. Вы знаете, когда э, открываешь магазин и через пять лет, когда ты раскрутился, э, в твое помещение заезжает другой магазин, вот, а тебе сказали, что ты знаешь, больше но ну, мы тебе не можем сдавать в аренду это помещение, то тогда понимаешь, что такое связи, что такое своя собственность когда там у меня у знакомого была серьезная большая фирма это завод по производству определенных препаратов и он проснулся однажды и э, документы на его фирму оказались уже оформлены не на нем вот и ему сказали если будешь задавать вопросы то ну просто про тебя забудут да человек умный богатый много вкладывал душу время деньги в это да то есть э, у него не оказалось связи для того, чтобы защитить свой бизнес от перехвата. Да? То есть так просто случилось. Это когда вы работаете, и ваш маленький бизнес давится большим бизнесом. У вас какой-нибудь там магазинчик, и рядышком открывается другой магазин большой, при котором ваш ваш бизнес просто потихонечку, чик -чик -чик, и больше его нет. Ну, вот, то есть, и, и это происходит вот просто как здрасте. Да? То есть, очень, очень часто. Всякие люди, которым вы можете переходить дорогу или кому нравится ваш, ваш бизнес, могут ставить вам палки в колеса, и вы, вы даже на этапе старта бизнеса этого даже не понимаете. Вот. Вы должны быть заняты 24 часа 7 дней в неделю, безусловно, бизнес этого требует. Если вы заняты этим поскольку-поскольку, то у вас точно будут и воровать, и у вас точно будет больше потери по бизнесу, и вы будете, да, вы будете, может быть, высыпаться какое-то время, но когда вы поймете, что бизнес уже нет, вот, тогда, может быть, вам придется 24 на 7 работать. То есть это 100% вашего усилия. Вам все равно каждый месяц нужно будет платить аренду и зарплату сотрудникам, которые нравятся вам или не нравятся. Это вам нужно будет платить зарплату и аренду, в каких бы местах она ни находилась. Вот. И, кстати, очень, очень интересный момент, когда вы в обычном бизнесе выращиваете сотрудника, в своей команде. Возможно, этот сотрудник становится потом вашим конкурентом в таком же сегменте бизнеса. То есть, если у вас был магазин, или у вас была, например, там, фотостудия, или у вас, например, была какой-то кофейная точка, то, возможно, рядышком откроется соседняя кофейная точка, и ей будет владеть ваш сотрудник, человек из вашей команды. То есть вы, грубо говоря, вкладываете деньги за свои же деньги, обучаете себе конкурентов. Вот так, вот так вот так устроен бизнес. Но Мне бы хотелось, наверное, все-таки дополнить, что в этой области вы обязаны стать потрясающим руководителем. И если вы не становитесь потрясающим руководителем, то вам нужно этого потрясающего руководителя найти. Возможно, он будет потом вашим конкурентом, если вы будете ему недостаточно платить. Бывают такие люди... То есть вы ставите руководителя, который будет организовывать процесс оплаты аренды, оплаты счетов, руководство команды, формирования команды, обучение команды, человек будет этим всем заниматься. И такому человеку нужно много платить. Соответственно, вы будете часть своей прибыли отдавать этому человеку. И да, может быть у человека не будет амбиций, он не будет вашим конкурентом, если вы ему хорошо будете платить. А возможно, у него будет амбиции, он захочет быть вашим конкурентом. Но что бы хотелось заметить, что человек, который будет внутри вашей системы, срежет часть ваших доходов, ну потому что он будет руководителем. Либо вы сами руководите, либо кто-то внутри вашей системы, скажем так, экономит ваше время, нервы и так далее. И таких руководителей нам нужно будет найти на каждый филиал, если вы захотите организовать сеть, например, точку одну, точку вторую, точку третью, вам нужно будет много руководителей, много людей, которые будут руководить вашими маленькими или большими бизнесами. Это необходимые расходы, то есть, грубо говоря, это то, что требуется в обычном бизнесе. Да? Есть э, альтернатива обычному бизнесу, да? стандартному, она называется она многоуровневый маркетинг, иначе она называется сетевой маркетинг, иначе она называется э, MLM, мульти маркетинг. Э, и есть ряд сетевых компаний, которые предлагают возможности построить свой собственный бизнес внутри компании вот и предлагают многие вещи скажем так уже в решенном варианте, то есть вам предлагают готовое решение когда вы можете входить не вкладывая капиталов там, от 20 тысяч долларов а вы можете войти в компанию многоуровневого маркетинга в, со стартом в 50 долларов, то есть грубо говоря, там, если мы говорим о рублях, то это 3000 рублей, там, например, если мы говорим о, о гривнах, то это там, в гривнах эквивалент 50 долларов, если мы говорим там, о тенге и так далее. То есть, Наша э, задача понять, что есть возможность внутри сетевой компании организовать свой собственный бизнес, при этом э, компания будет э, за вас вкладывать деньги э, в то, чтобы вы получили обучение. Вот, и вы будете, вас будут обучать, потому что э, команда и компания в этом заинтересованы. К, э, саму команду под вами, которая будет в вашей команде, в вашей структуре работать, вы создаете вместе со своими наставниками, и вам помогают это сделать. При том, что вам помогают э, сформировать эту команду, например, если вы приходите там, в мою э, организацию, э, я помогаю вам подобрать э, то качество людей, которое, э, допустим, способно длительно двигаться в этом бизнесе и быть эффективными не на короткой дистанции, а все время. Это очень большая разница. То есть мы создаем вместе, мы, мы с опытом видим, какие люди наиболее эффективны для нашего бизнеса. Соответственно, вы, приходя в систему, имеете просто целую группу поддержки людей, которые заинтересованы в том, чтобы у вас все лучше получалось. Вот. У вас есть специальное обучение по поводу мышления. То есть многие люди приходят с основной работы, имеют государственные службы и очень есть потрясающее специальное образование рекомендованные книги которые развивают э, бизнес-мышление которые развивают мышление предпринимателя человека который э, там инвестирует свое время не просто его продает за деньги а он его инвестирует чтобы получать какую-то прибыль в будущем чтобы, да, чтобы возможно сегодня инвестировать свое время для того чтобы потом не работать сегодня инвестировать свои усилия для того чтобы потом меньше работать или вообще не работать а просто получать прибыль то есть это э, определенный стиль мышления и для этого есть специально образование, ну в достойной сетевой компании, связи, все за нас делает компания, нормальные компании имеют уже связи для того, чтобы нам не пришлось с кем-то конкурировать, чтобы кто-то нас там давил, то есть компания решает вопросы с налогами, с проверками, сертификацией продукта и так далее, и так далее, то есть очень многие вопросы, решила на себя взять компания, соответственно вы занимаетесь только основными вопросами построением команды вместе со своей э, наставнической линией. Так вот, э, 24 на 7, нужно ли этим заниматься? Нет, этим занимается компания. 24 на 7. То есть вы э, входите в бизнес ровно настолько, насколько вы войти способны. Можете на 2 часа в день? Хорошо. Можете на 5 часов в день? Хорошо. Можете 3 часа в неделю? Хорошо. Конечно, будет результат меньше, чем 5 часов в день? Конечно. Но это лучше, чем ничего вообще. Понимаете? То есть, но вы уже в бизнесе, вы уже не на работе. То есть это совершенно э, другое. Аренда помещения. Вам не надо платить за офисы, вам не надо платить за на аренду каких-то торговых площадей. За это платит компания. Это очень важно. Э, зарплата сотрудникам. Вот это вообще фишка. Да? То есть есть э, некая структура, которую вы создаете, и зарплату вы им не платите. То есть кто-то эффективен, кто-то неэффективен. Кто-то наиболее эффективен в вашей команде, им платит э, доход компания. То есть самое интересное, что вы не связаны с ними каким-то образом личностно. Очень часто нам кто-то нравится в нашей команде, кто-то не нравится, кто-то эффективнее, кто-то неэффективнее. Мы не всегда можем это так качественно оценить. А компания оценивает э, нашу команду только по эффективности. Не по причине нравится, не нравится, кто в костюме, кто без костюма. У кого хорошая прическа, у кого нехорошая прическа. Кто с вами дружит, кто нет. А кто эффективнее сработал, тому больше платят. Кто менее эффективно сработал, тому меньше платят. И это оценивает компания. То есть у вас не будет испорченных отношений с людьми из-за того, что вы кому-то не додали денег, с кем-то не, не, не так договорились, кому-то не вовремя оплатили. За все платит компания. Это очень важный момент, потому что очень часто в хорошем бизнесе, скажем так, происходит потеря кадров из-за того, что вы очень эффективным сотрудникам, которые с вами не в идеальных отношениях немножко не доплатили. И эти люди уходят к конкуренту и потом творят нехорошие вещи внутри вашего бизнеса просто сбоку. Ну, смотрите, какие инвестиции нужны в многоуровневый маркетинг? Я сказал минимальные. Да, то есть, грубо говоря, вы тратите денег на... На, не знаю, на кофе столько же, сколько требуется инвестиции в первый месяц в этом бизнесе. То есть, ну, они просто минимальные, они просто смешные. Поэтому сравнивать его с обычным бизнесом ну, наверное, даже просто смешно. То есть, потенциал точно такой же. Я бы даже сказал, может быть, у многоуровневого маркетинга потенциал побольше. Но это зависит от компаний. Вот. Но а, здесь очень интересная модель, что. Работа это абсолютно та же самая. То есть задача наша сформировать команду, которая будет эффективно создавать товарооборот. Она и в этом бизнесе задача такая же. И в этом бизнесе задача такая же. То есть если мне кто-то говорит, что у нас совсем другой бизнес, ну скажите, а в каком бизнесе не нужно создавать товарооборот? Не нужно привлекать э, деньги других людей, то есть э, деньги людей, которые на, на что-то их тратят. В любом бизнесе это нужно делать. Соответственно, с этого, грубо говоря, с этих денег какая-то прибыль идет там, организатору бизнеса. Да? Ну, грубо говоря, торгуете ли вы семечками, или вы предлагаете страховые услуги, или вы предлагаете какие-то консалтинговые услуги, или там, не знаю, вообще, э, э, что-то выращиваете. То есть нет никакой абсолютно разницы. Бизнес – это одни и те же действия. Задача в этом бизнесе, формировать команду руководителей своих структур. Но здесь вам выгодно, если они отделяться и будут работать лучше и эффективнее вас. А здесь, к сожалению, вам не выгодно, если они отделяться и будут эффективнее вас, потому что это будут ваши конкуренты.